Здравствуйте! Я рада всех приветствовать на моей кухне! Скоро светлый праздник Пасхи, и я хочу поделиться своим рецептом приготовления вкусной Пасхи. Первым делом нам необходимо растереть 100 грамм дрожжей. Я взяла обычный люкс с одной столовой ложкой сахара и оставить на несколько минут. Яйца разделяем на желтки и белки. У нас должно получиться 5 желтков и 5 белков. Желтки взбиваем миксером до пышной массы. белкам добавляем 2 стакана сахара, хорошо взбивая миксером. Сахар должен полностью раствориться. Для приготовления дрожжевого теста нам необходимо взять емкость как можно больше. Отправляем в емкость взбитые белки, желтки, готовые дрожжи. Далее отправляем в емкость теплое молоко и сметану. Сливочное масло растопить на водяной бане или в микроволновке и отправить в емкость. Добавим соль, перемешаем. Теперь постепенно будем добавлять 5 стаканов муки. Теперь необходимо тесто хорошо смешать в однородную массу. Тесто должно получиться как на оладушке. Накрываем емкость чистым полотенцем и оставляем в теплом месте на 3 часа для того, чтобы тесто подходило. Прошло 3 часа, тесто увеличилось в объеме. Теперь можно добавить ванилин и 2 стакана муки. Больше мы муку добавлять не будем. Емкость отправляем 250 граммов изюма и тщательно все перемешиваем. Оставляем тесто еще на один час отдыхать, а тем временем займемся формами для выпекания. Для этого нам необходима пергаментная бумага. Вырезаем круги и укладываем на дно формы. Бока также мы сделаем с пергаментной бумаги. Обязательно оставляйте верхушку, для того чтобы, когда тесто будет выпекаться, при подъеме не будет вытекать из формы. Час прошел и тесто готово. Теперь будем укладывать его в подготовленные формы. Формы будем заполнять на 3 четверти, так как в процессе выпекания тесто хорошо поднимается. Первые 10 минут пасху выпекаем в разогретой духовке на 150 градусов. Через 10 минут увеличиваем температуру на 200 градусов и выпекаем в течение 25 минут. Готовность пасхи проверяем зубочисткой или деревянной палочкой. Если палочка сухая, пасха готова. Подготовим глазурь для нашей пасхи. Два яичных белка сбиваем хорошо миксером до пышной массы. Постепенно будем добавлять сахарную пудру. Примерно получается 200 граммов. И также хорошо сбиваем миксером. У нас должна получиться пышная объемная масса. Готовую пасху вынимаем из формы, даем ей хорошо остыть. Хорошо остывшие пасхи украшаем по вкусу. Если вы хотите, чтобы ваша паска оставалась долго мягкой, ни в коем случае не удаляйте пергаментную бумагу. Поставьте в прохладное место и накройте полотенцем, таким образом вы сохраните свежесть вашей Пасхи. Вот такие пасхи у меня получились очень вкусные нежные ароматные попробуйте обязательно приготовить подписывайтесь на мой канал ставьте пальчики вверх комментируйте всем приятного чаепития всем удачи всем пока